У меня за стенкой скворешники так чужие родители на своего ребенка ругаются. Я прям нервничаю, так и хочется зайти объяснить им. Вы что, слышите, как у вас соседи говорят? Вам, наверное, надо переехать вообще куда-то, где, где, как бы это самое жизнью пахнет чуть-чуть. Нужно срочно переезжать. Давайте поговорим о а еще очень важный вопрос, мы а, обговорим с вами. Про то, где жить и как жить. Смотрите, давным-давно, когда еще более-менее было, как бы, кого раскулачивать, у людей были поместья, у людей были дома, у людей были хозяйства – и даже когда, например, там в таких мегаполисах они жили в каких-то там многоэтажных, там 4-5 этажей квартирах, да, например, это были квартиры, из которых потом делали, например, музеи и эти общаги, да, эти коммуналки, где можно было там 20 семей заселить. Обычно там одна семья жила до, до раскулачивания. То есть это делалось... Квартиры строились для людей, у которых ради комфорта, чтобы они, например, в центре города могли жить, была красивая квартира с леплиной там, и так далее, целый этаж или два, или все здание, для удобства жизни, а, например, когда они не занимались, не трудились, например, в центре города, они уезжали в свое поместье, но не на 6 соток в дачу, а а там была земля вот вот так оно было к чему я все это значит когда вы живете в квартире вам не принадлежит абсолютно ничего окей еще раз вот и повторяю живя в квартире тебе не принадлежит ничего вообще и никак а иллюзия, что ты за что-то заплатил и за что-то платишь ипотеку, это самый большой разводняк вообще в мире. Знаешь, Платить ипотеку за дом, это еще можно хоть как-то понять, да, но хотя ты этот дом уже за год построить сам, но ну, 30 лет платить за ипотеку, хрен знает, в два раза, чем этот дом стоит, но ну, тоже бывает. И... Это, это это еще можно хоть как-то понять но платить за коробку которой ты даже владеть после того как выплатишь не сможешь потому что она тебе принадлежать не может вообще по плану ни по какому там это не пред как бы не предназначено это все для для жизни человека вот это я не понимаю и вы слышали вообще вот эту тему где я вам рассказывал что каждый Каждая семья, мужчина и женщина, да, за год могут построить себе офигенный дом. Дом могут сами построить, блин, и не корячиться раком всю жизнь стоять это самое, выплачивать эти банковские вот это все и так далее. Инга пишет, мы своими руками с мужем построили за три месяца. Пожалуйста. А кто-то за этот дом, когда он купит, если вы, например, он вам надоест, вы построите себе новый, будет платить, будет платить 30 лет ипотеку, и он ему обойдется. Например, чтобы вы понимали, когда ты берешь ипотеку под 3%, от 3 до 5, ты переплачиваешь за дом в два раза. Там есть очень, Вы даже не представляете, как эти ипотеки работают. Это, это хуже любой аренды. В аренду выгоднее, чем в ипотеку. Намного причем. И выплатить ее невозможно, в принципе. А если проценты такие, как у вас были, там сколько, 10, 15, 20 процентов, я слышал, вы переплачиваете за дом, который вы сейчас не можете потянуть, раз в 10 он вам будет стоить за вот эти там сколько лет. Это же, это же грабеж дебилов, я понимаю, что как бы... Ну, Грабит дело такое, как бы интеллигентное, но, но прям вот так вот как-то прям вообще ништяк. Кстати, а кто вообще изучал тему с ипотеками? Понимаете ли вы, что дома уже много-много десятилетий строится не для людей? Не слышали такое? Дома строится для банков. Дома всегда строится только для банка. Именно поэтому они строят так дорого. Потому что, смотрите, если взять, например, два человека, которые могут построить дом, плюс материалы, да, сколько, например, зарплата двух человек за год, ну, даже если они будут год строить, там будут там, перекуры часто делать и так далее. Смотрите, два человека, средняя зарплата, допустим, сколько там? Пусть будет тысяча долларов, да, тысяча, это 12 тысяч на одного, 12 на другой, получается 24 тысячи долларов, плюс материалов столько же, да, пусть тоже 30 тысяч, у вас все вместе, получается 50 тысяч долларов, да. Дом, который они построят, дом, который они построят, это может быть сруб какой-то, может из кирпичей какой-то там и так далее, будет стоить 1200 минимум это смотря еще где да там еще ну, смотря какая земля где и так далее Понимаете? плюс ипотека и он обходится в 10 раз дороже потому что у вас очень дорогие ипотеки обычно вот ну ладно пусть в пять раз то есть он миллион до да, будет стоить то есть год вот полтинник да грубо говоря или или миллион Понимаете? То есть там состыковка э, в тысячи, короче, процентов. Почему? Потому что это делается для банка, потому что ему... По, поймите, если у тебя банк, что самое дорогое можно финансировать, помимо там заводов, пароходов и так далее? Дома. Они всем нужны. Это самый выгодный продукт для финансирования. Вот эти 16 процентов, вон человек пишет у нас, 16 процентов. Вы, вы если посчитаете, вы офигеете, сколько вы переплачиваете, плюс там еще штрафы, плюс еще и так далее, то есть, поэтому цены искусственно поднимаются до такого уровня, чтобы ни один э, работающий человек не мог себе это позволить, а работающих людей 90 плюс процентов, то есть банки, поработили всех. Причем, смотрите, какая штука с этими ипотеками и так далее происходит. Вы, когда взяли ипотеку, вы стали рабом не только своего государства, но еще и банка, потому что ты оттуда больше не уедешь, ты будешь там ремонтики делать, ты будешь там это самое бороться, и это самое, то есть тебя вот это, ошейник и кол, колышек, чик-чик, забили, короче, и ты вот вокруг этого будешь, вот как собаки у них есть, длина цепи, это самое, означает, сколько там это самое, и так далее. Опять-таки же, не путайте это значит, с инвестициями, которые люди берут под проценты для того, чтобы зарабатывать больше. Не путайте это. Есть, Если вы Киосаки не читали, а если читали, прочитайте еще раз. Есть хороший долг, есть плохой долг. Выгодный или невыгодный. Так вот, если у вас это актив и приносит деньги больше, чем вы платите за вот эту вот хрень всю, Тогда это выгодно, значит, это хороший долг. Вы, например, по 3% взяли деньги, а оно вам приносит 15%. Вы в плюсе на 12% это супер. Но если вы себе коробку взяли, чтобы ночевать в ней, и только на нее платите, а она вам деньги не приносит, то ну, как бы вас развели на баблище. Баблище, короче, у вас забрали и все. Вот. Так что это про, про недвижимость, так чтобы вы понимали. Сейчас самое лучшее время покупать недвижимость, и следующие 2-3 года будет еще лучше. Но хочу вас предупредить, есть такой интересный закон. Если вы не можете сейчас себе взять, например, дом, который вы хотите, а скорее всего вы не можете, потому что вы хотите чего-то круче, чем вы заслуживаете, это обычная история, вы попадете в рабство. То есть я считаю, что... Если это жилье, вы должны его иметь возможность купить за кеш, и не так уж это и сложно, потому что в любой там вот, если от Московии отъехать, а это другая страна, это не РФ даже, да, Московия это страна, где там другой стиль жизни, от Московии отъезжаете там за вот этот вот, у вас там кольцевые вот эти самые, и там можно э, за, за недорого купить себе домик в нормальной экологии, там это охотец, У вас должно быть хозяйство, у вас должно быть свое пропитание, потому что как только вам перекроют свет, воду, там, кислород и так далее, а это может произойти, а от этого никто не застрахован, то э, у вас, как ни странно, начнется то же самое, что было, например, э, когда там люди друг, друг друга ели в Питере. Ну, после Москвы там какая-то блокада была и так далее. Вот это может произойти и в Москве, и в Питере, прям вот как, когда угодно, хоть с утра-завтра, да, например. Вот. А когда у вас есть вот это вот там, свое угодье, у вас речка своя, озеро. Вот я когда смотрю недвижимость, да, у меня там в программе написано, должно быть свое озеро или речка, желательно и то, и другое. Но вот, когда я вам замок показывал, который у меня сделка сорвалась, там была речка проточная, там было озеро достаточно большое, чтобы даже рыбу там разводить. Там охотничьи угодье, там эти всякие олени и так далее. То есть там можно поставить на крышу замка это, вот это, панели солнечных батарей Тесла, которая там собирает все это. И все, жизнь удалась, и можно вообще нафиг отключиться от всего. Там интернет, правда, только нужен будет. Вот. Но если такая жопа, то интернет не поможет. Поэтому, в принципе, вот так. Так вот, почему все проблемы происходят? Потому что людей приучили хотеть не то, на что они еще пока как бы могут претендовать. То есть, например, ты заработал 10 тысяч долларов, да, например, сразу оперился, все, вот покупай то, что ты на эти 10 тысяч можешь купить. А на эти 10 первых тысяч долларов ты можешь, например, съездить отдохнуть, запустить свой проект, реинвестировать это в рекламу, привлечь больше людей, заработать уже 100 тысяч, а потом думаешь, так, на 100 тысяч я в Мухасранске могу, например, дворец купить, да, или, например, в Москве будку собачью, да, например, и все, вот, и думаешь, так, туда-сюда, а может еще и Турция, а может еще Бали, например, там, или еще где-то там, где это самая погода получше, да, то есть вот так оно работает. А когда человек с десяткой хочет на Рублевке себе все замки скупить, как бы, ему что-нибудь посоветуют и деньги эти заберут, дабы не нужно ему такое хозяйство, потому что он еще пока невменяемый. И всех вот на это разводят, типа, что у тебя, у тебя чо, десяточка есть, братан, ты инвестор, давай сюда деньги, короче, братан, отвечая маму, клянусь, сейчас мы как бы замутим такую пирамиду, короче, она будет у нас, это самое, МММ отдыхает, да? Вот. И вы посмотрите, сколько Лашар и в этом году, и в позапрошлом, и в прошлом развели. Да.